Боя нас здесь, братва Ядерный расследование заряд вашей экрана. Это значит, что мы опять копаемся В большой и дымящейся Куче билдов варфрейма Так Начнем с того, что Не так давно нам завезли вот такую вот хреной Ну да, я пока пошел по Более-менее свежим обновлениям Поэтому вот она Пила упыря Популярные моды ну, в принципе вы увидите на своих экранах. Избытка, приток крови. Хм. Без форм, без всей. Ну, естественно, потеха мясника там торчит. Я просто не помню, как долго у нее живет комбо. Потому что приток крови имеет смысл а наверное, только на Зорис. Ну или просто в какой-нибудь лютой толпе, когда счетчик комбо не успевает падать. То есть это какое-нибудь выживание в жопе мира. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот реально мой косяк, что я не помню, как долго там держится комбо. Надо будет тоже потом влепить свой царский лайк. Так, вулканическая грань. И ядовитая кара то есть мы идем по вирусне огонь и вирус забавная херня текучка а плюс 10 комбо так что в принципе она сильно дохнуть не будет стенающие хм. А зачем стенающие это? Mm -hmm. mm -hmm. В принципе, можно, конечно, попробовать mm -hmm. забавить шанс каретат таким Макаром. Но множитель крита 1.9, поэтому имеет ли смысл? Теперь, в принципе, до меня дошло, на кой ляд тут торчат именно стенающие. Билдов на эту штуку, я так понимаю, немного. Да нет, знаете ли. Целых три страницы наплодилось, но мы посмотрим. Немного хм. Размах Дальность поражения, потому что Вот, избыточное состояние Вот чего не хватало в прошлом билде По-моему Если я его не проглядел Да, избытки не было Избытка со стенающими ранами Ну, сами понимаете Вот Тут и приток крови, и стенающие раны 5 форм, 145 тонн эндо Сюда надо залить Ну, есть он конь потеха мясника Ярость, размах хм. карни с челюсть То есть тут решили бафить шанс статуса по полной Странно, что не заюзали болевую точку. Но тут э, режущего урона. Грёбаный вагон. В смысле сделать вот такой щелчок. ДПС 7500. Ну, в принципе, жить можно. Пила для разрезания тротуарной плитки. Во, базвала! Тихонавт. Так. Пойдемте посмотрим еще. Тоже три формы. Правая кнопка плюс Е, по-моему, что-то похожее. Единственное, что здесь больше упор идет на всяческие статусы. То есть оно сбилдится в вирус. И вместо размаха мы наблюдаем, что. Попробуем сейчас немножко схитрить. Вот она. Ага, у нас испарились приток крови и размах. Нет, не испарился у нас приток крови. Так, карни с челюстью и размах у нас ушли. И появились два стихийных мода. Ну и вирус здесь вывозит гораздо больше дамаги. Крит 3.6. Статус 180. Крит 147. Статус здесь чуть поменьше получается. Ну да, у нас стихийные моды бафуют статус. Крик 3.6. Угу. Плюс 60% к шансу статуса. В принципе, ничего нового. Поэтому так и получилось. Три <с">, формы. Вполне себе достаточно. Нет нужды совать 5 или 6 форм на это говно. Потому что сквозь стали вы будете прорываться очень и очень легко. Осталось только раздобыть стенающих. То есть... Либо кора со своим связыванием, либо личинка Нидуса. И спокойно, тихо, мирно не шурша, продираемся сквозь стальной путь Забойно Козырно hey, hey, hey. mm -hmm. Отгород сработал Ярость берсерка Натис Гладиатора. Крушитель Prime. Почему-то именно гринир. Хотя, в принципе, это, по-моему, заменяется. Почему. Так, 4 формы. Почему не Верусня? Так Че, че, че? Небесная кара? Или как его там? То есть если у нас Панцирная вольпофила То у нас и так Вирусного статуса на цели вагон это если слишком долго читать. Почему без огня? Вы что, Почему без элементальных модов? Гринер вообще класть хотели, пока у них есть броня. Соответственно максимум шанса крита на эту у нас работают приток крови и раны ну и собственно максимум самого крита и вагон режущего урона 15% крита Рамон. И даже какие-нибудь скиллы. Болевая точка. Потоковая перегрузка. Короче говоря, билд, как я понял по комментариям Я, конечно, владею английским, но не настолько хорошем уровне, чтобы переводить на лету. Билд достаточно однобокий, и элементов нет чисто из-за того, что автор билда юзает панцирную урпофилу. Которая, собственно, и поставляет ему вирусный урон. Который, как мы помним, броню обходит. Ну и фишка, собственно, в чем? Билд ориентирован даже не на какой-то там конский ДПС и так далее Он ориентирован именно на то, чтобы спилить броню как можно быстрее А дальше вообще класть, сколько у тебя ДПС падать, они будут как спички Так, что еще? Райт-клик right и Е e. спин О, пружинное лезвие Плюс 1 к дальности поражения на 24 секунды. При наложении эффекта статус кладус до двух раз. То есть можно плюс 2 к дальности получить. Да. Плюс 2 метра к дальности поражения. Бафуются стенайки. Бафуется избытка. Поскольку статусы налетают на цель. Приток крови, естественно. Пружинное лезвие. В принципе. Угу. Right mouse плюс Е. E. Это что-то интересное, ну... В любом случае, конечное слово остается за вами. И что билдить, и как билдить, ну и собственно, куда билдить – это уже исключительно ваш геморрой. Посмотрим, наверное, еще какой-нибудь случайный билдец. О, вот этот без форм. Убивающий гул, ответное лечение, тяжелая травма и удар жизни. <смех> Два пустых слота Ни единой формы Так, я берсерка Вот Останется только начать его формить Удар жизни Вот это полезный хер, особенно если фрейм слабый Тяжелая травма, ну спорно, как по мне Ну и ДПС просто в странное говно. Поэтому Билл сделан на если честно Единственное, что да Приток крови и стенайки поставить Может быть еще что-то и получится Но тестировать я это просто не хочу Как говорится на... и Зачем оно мне все надо Ну что ж Пойду наверное Пилить гренком жопы на равнинах а вам спасибо за то, что смотрели. С вас Лойс, Пипийска. До свидания, как говорил один доктор. Увидимся в следующем видео. Ну или на стримчике, как повезет. Адьес, братва.